Всем добрый день! Надеюсь, меня хорошо слышно, хорошо видно. Поставьте, пожалуйста, плюсики в чат, что у нас все хорошо со звуком, все прекрасно с видео, вы меня видите, видите презентацию, все у всех работает. Я буду видеть постоянно чат. Пожалуйста, если вдруг что-то случается, что-то не так работает, пишите, говорите. Итак, у нас сегодня прекрасный предновогодний вебинар. Мы сегодня будем говорить о самом насущном о том, что же у нас случается с деньгами в бизнесе, как нам увеличить прибыль. Пока у нас люди подключаются, пожалуйста, так, Игорь пишет, что есть звук, и у Виктории есть. У кого, если вдруг что-то не работает, попробуйте перезагрузить страницу. Скорее всего, все наладится. У нас уже есть много людей в чате. Пожалуйста, напишите кем вы работаете? Может быть, вы предприниматель или вы бухгалтер, может быть, финансист. И напишите, пожалуйста, какие самые насущные вопросы сейчас в вашем бизнесе, бизнесе ваших клиентов присутствуют. Вот, например, среди моих клиентов, вот как раз то, что у нас на первом слайде, самые-самые частые задаваемые вопросы. Может быть, у вас еще есть, может быть, мы в разделе вопросов в конце вебинара на них попробуем ответить. Итак. Меня зовут Александра Гладышева. На слайде, собственно, кратенькая информация обо мне. Я финансист в том числе, уже больше 10 лет, и основная моя задача – это сделать так, чтобы предприниматели поменьше считали, побольше принимали решения. Ну, в принципе, основные вопросы, которые мне задают, это где же мои деньги, когда ко мне приходят, и как же мне, в принципе, прибыль-то увеличить, как мне побольше их заработать. У нас сегодня полтора часа тайминг, мы будем в целом очень много кейсов изучать, очень много практики, поэтому, пожалуйста, будьте активными, будьте, задавайте вопросы, спрашивайте, если вдруг что непонятно. Мы, давайте будем отходить от формата «Скучающий» в аудитории, обещающий лектор, давайте будем вместе общаться и вместе находить решение, так по поводу вопросов. Я буду активно смотреть в чат. В целом у нас сегодня полтора часа активной работы, и в конце будет обязательно время для того, чтобы задать какие-то свои вопросы, и я с удовольствием на них отвечу. Ну, в принципе, что у нас будет на вебинаре сегодня? Мы сегодня поговорим про самое важное, это про деньги про прибыль. Ну, в целом, как нам взять денежный поток под контроль и как нам увеличить эти, эти собственные деньги в целом, как нам увеличить прибыль, что нам сделать, какие у нас есть инструменты и каким образом с помощью управленческого учета, инструментов управленческого учета эти вопросы можно решить. И, В принципе, эти проблемы можно решать. Итак, я думаю, у всех все работает. Так, вот Дарья пишет, управляющий в банке, самый занятый предприниматель предприниматель, прекрасно. Олеся, если у вас что-то не получается, если вы не слышите, перезагрузите, пожалуйста, страницу. Итак, почему у нас постоянно не хватает денег? Я думаю, что конкретно прям сильно таких серьезных исследований на эту тему не проводилось и не проводится. Так, ничего не видно не слышно. Напишите, пожалуйста, еще раз. Всем все видно, всем все слышно? Все работает, презентацию видно. Напишите, пожалуйста, в чате. На всякий случай проверим, что все везде у всех работает. Так, ну все, хорошо. Итак, основные... Проблема, почему не хватает денег вот на основе моего 10-летнего опыта, опыта работы с клиентами самая-самая частая проблема это нерегулярный контроль. Нерегулярный контроль это когда у нас а сегодня какой-то пожар, нам денег не хватает, что-то случилось, вот нам нужно денег, мы снова не нашли на зарплату или заплатить поставщикам, мы идем к Мариванне, Мариванна Мария Ванна, бухгалтер наш, посчитай нам, пожалуйста, что у нас случилось, почему нам денег не хватает. У Марии Ивановны годовой Отчет на нас у нее, там свои какие-то дела, она когда смогла, тогда что-то посчитала, что-то вам на почту или под дверь или на почту прислала, вы посмотрели, может быть, что-то нашли, может быть, что-то не нашли, что-то порешали, например, ага, у нас большие расходы на офис, давайте подсократим, подсократили, вроде стало легче, вопрос решился, и так, да, до следующего пожара. Это самая часто распространенная проблема. Если... Весь учет, управленческий учет, в том числе учет денег, он должен быть регулярным, ежемесячным, в идеале каждый день должен быть учет денег постоянно. Если он нерегулярный, то никогда все равно вот это ощущение, что предприниматель живет в состоянии постоянного тушения пожаров, оно не прекращается, оно никогда не закончится. Не выстроены бизнес-процесс – это все туда же. Если у нас несколько сотрудников, мы решили считать деньги, накинули кучу задач. Сначала вот этот будет решать, потом еще, а давай ты будешь вот этот отчет еще заполнять. У сотрудников нет мотивации, они не понимают в первую очередь, что им делать. Они знают, от чего их зависит зарплата. Это от продаж в первую очередь или счет каких-то других коэффициентов. И мотивации на то, чтобы что-то дополнительно делать, никакой. Соответственно, они делать это будут. Некачественно, они делают это вот по остаточному принципу, в конечном, в конечном итоге вы получите поздно и, скорее всего, неверную информацию. Нет учета долгов. Это про, то, про тот случай, когда считаются только деньги. Вот у меня бизнес, мы считаем только деньги, больше мы ничего считать не будем. Потом оказывается, ага, вот у меня в конце года у нас... Корпоратив на носу надо сотрудникам, как раз там миллиона-полтора зарплату, это реальный случай, нужно миллиона-полтора зарплату выдать, ну там я поеду на Мальдивы, там с семьей где-то миллион я отложил, все хорошо, все замечательно. И тут появляется какой-то поставщик, про которого мы забыли уже сто лет побед он денег его не просил, а тут оказывается ему должны полтора миллиона. То есть просто деньги считать в совокупку, чисто деньги, вот, просто денежный поток, это хорошо, но этого недостаточно. Считать нужно все контуры. Ну и последняя, но не самая редко встречающаяся ситуация – это вывод денег собственниками. Ее можно разделить на две части. Это когда собственник не знает, сколько он может выводить и выводит просто, не думая об этом, не зная свою прибыль, не считая, просто выводит и все. Ну и есть второй вариант, он тоже случается, когда собственник все знает, но все равно выводит. В целом, это вот самые топ-4 распространенных проблем с деньгами. Напишите, пожалуйста, в чате, если есть еще какие-то у вас, на ваш взгляд, ситуации. Ну, могу сказать, что кроме вот этого всего, есть еще и пятый вариант. Это принцип ведения бизнеса. День в карете, год пешком. Вот простой пример. Ну, допустим, у нас были свободные 1 миллион рублей на начало сентября. Мы ну, купили товар. На 2 миллиона заплатили один, а следующий миллион нам платить отсрочку, эту в декабре. Ну и началось. Мы продали товары на 3 миллиона, отдел продаж молодец, сделали ремонт сразу в офисе, все классно, на 1 миллион. Ну и премию еще выплатили, он как отдел продаж хорошо сработал на 500 тысяч. Ну и в ноябре еще продали оставшийся товар там на 1 миллион с отсрочкой 2 месяца. Заплатили зарплату 500 тысяч, в итоге у нас остается 300 нам в декабре платить этот миллион отсрочка за товар, но при этом у нас нет денег даже на зарплату. Самая часто распространенная ситуация. Все это означает о том, что у нас нет а, никакого контроля за деньгами. Вот вариант, который, в принципе, был бы более предпочтительным, да, который говорит о том, что деньги а, под контролем. Это когда мы продали те же товары на 3 миллиона, но при этом сделали ремонт. На 100 тысяч, заплатили зарплату 500, пока без премий. В ноябре продали уже на 1 миллион на тот же, но отсрочку дали две недели. Заплатили свою зарплату 500 тысяч, но при этом у нас остались э, сумма остались деньги 1 миллион на то, чтобы заплатить нашему поставщику. У нас поступила как раз та самая отсрочка две недели из ноября, и у нас осталось еще, заплатили зарплату, у нас осталось еще 1,4 миллиона на то, чтобы закупить в следующий раз товар и на то, чтобы еще при этом нарастить обороты. Да? Вот у нас пишет НДС, отсутствие внятной учетной политики. НДС можно управлять в случае, если у вас есть хороший контролируемый бухгалтерский учет. НДС можно управлять. Он более управляемый, чем кажется порой. Ну и в целом вот наш пример таким образом выглядит в о прибылях и убытках. Да? У нас одинаковая выручка, у нас одинаковая себестоимость, но в варианте 1 у нас уже получается убыток. Таким образом понятно, что никакой ремонт офиса на 1 миллион мы себе позволить в принципе не могли. В целом такую зарплату, такой флот позволить мы себе тоже не можем. Это про то, что очень мало когда... Сам учет денег в единственном числе работает полностью. Ну, в целом можно сказать так, контуров учета несколько. Это имущество, активы и пассивы, это деньги, это прибыль. Да? Если в целом каждый контур, когда добавляется, качество управленческих решений, оно кратно повышается. Если у нас есть только учет денег, мы не можем рассчитать. Все остальное, да, мы не можем знать, каким, какая у нас прибыль, мы не знаем, какая у нас маржинальность, мы не знаем, какие расходы мы себе можем позволить, какие не можем, какую сумму. То есть гораздо меньше информации для того, чтобы принять корректное управленческое решение. Ну и в целом, вот я про это сейчас сказала, что общий контроль, общий контур управленческого учета должно быть несколько. Понятно, что сразу все это настроить нужно время. Но здорово, если мы с чего-то начинаем. Как правило, начинаем с денег. Это регулярный денежный поток. Это, нужно, это выстраивание постоянного контроля денег. Мы выстраиваем бизнес-процессы. После того, как собрали факт, мы начинаем планировать. То же самое с прибылью. Посчитали факты, распределили расходы, посмотрели, приняли какие-то решения, распределили по направлению, считали свою точку безубыточности, планируем. Дальше идем посложнее. Считаем наши активы, считаем наши долги, наши имущества. Классно, если это совокупно и классно, если это считается вместе. Но с чего-то нужно начинать. Ну, в целом, могу сказать, как нам в части Денег мы уже поговорили, да, сейчас я хотела сказать по поводу прибыли. Все... Управленческий учет — это в том числе инструмент для принятия решений. И вопрос на вопрос, как нам увеличить прибыль, отвечает инструмент под названием финансовая модель. Финансовая модель позволяет прогнать свои решения, предсказать, да, каким образом те или иные решения повлияют на бизнес в целом, каким образом... Например, какой взять кредит, на какую сумму на какую сумму нам кредит взять нельзя, допустим, он может угнать бизнес в убытки, и какие из показателей могут кратно увеличить нашу прибыль нашу выручку. Именно финансовая модель позволяет ответить на эти вопросы. Вот таким образом она выглядит, это примеры, их очень много, они очень разные, но в целом свернутая финансовая модель, это воронка продаж, как правило, это часть продаж сверху, это это свернутый вариант для вас, это... Часть по прибылям и убыткам ⁇ это отчет о движении денежных средств свернутый и это баланс. Да? Сверху я вывела здесь две строчки. Первая ⁇ это точка безубыточности и отчет о движении денежных средств свернутый. Эта финансовая модель составлялась для клиента для ответа на вопрос, на какую сумму ему брать кредит. Мы здесь видим вот красные цифры. На строчке ДДС это означает, что нам грозит, и он уже вот как бы пришел, да, это кассовый разрыв. Клиент собирался брать 15 миллионов рублей кредит, ну просто вот потому что 15 миллионов – красивая цифра, да, вроде нам хватит. Но оказывается, если исходить из этой финансовой модели, достаточно будет и 6 миллионов, и 5,5 в принципе даже будет достаточно. Конечно, конечном счете взяли 6, финансовое состояние гораздо стало лучше, у нас кассовый разрыв ушел. Итак, давайте посмотрим, каким образом можно найти показатели, вот, на примере этой финансовой модели, которые кратно влияют на прибыль. Вот кусочек финансовой модели. Наверху у нас выручка за год, которая считается, исходя из всех показателей, да, чистая прибыль за год и как раз вот кусочек денежных средств, движения денежных средств и точка безубыточности. То есть в данном ситуации, при том состоянии компании, которая у нас сейчас есть, мы заработаем 58 миллионов за год при чистой прибыли 9,6 миллионов. Это производство. И здесь вот предведен кусочек воронки продаж. У компании есть сайт, у них небольшой трафик, есть две конверсии и с левой стороны написано ответственность за, собственно, эти показатели. Давайте посмотрим, если мы вдруг, ну, просто возьмем, Допустим, Игорь поработает получше, он у нас нальет побольше посещений сайта, да, у нас будет, ну, прибавим тысячу посещений сайта. Давайте посмотрим. У нас, обратите внимание, верхняя часть, вместо 58 миллионов стала выручка за год уже 72, остальные показатели не изменить ничего, только один. Чистая прибыль 13,5 миллионов. То есть просто на то, что у нас увеличится посещение сайта при той же конверсии, у нас на 20% вырастет выручка, на 29% чистая прибыль за год. Да? То есть это э, то класс, тот классный момент, когда вы видите все свои показатели, можете их чуть-чуть почесать, чуть-чуть пошевелить. И видите, какие вот маленькие вот эти шевеления могут взрывно... Взрывным характером просто увеличить выручку и прибыль. И бывает, кстати, для некоторых бизнес-моделей обратная история, когда налить трафик означает получить дополнительные убытки, например, производство не справится. Давайте посмотрим еще пример. У этого же бизнеса есть YouTube-канал. Ну, он почти не работает. Ну, там есть какое-то посещение, кто-то там иногда позванивает, но особо там, конверсии в договоры нет. Особо никто сделки не заключает. Ну, вот давайте вот дадим задание Игорю э, разместить дополнительные видео, привести в порядок YouTube-канал, как-то заинтересовать аудиторию и добавим всего 1% конверсии в звонок. Ну, просто люди стали звонить лучше, оставим работу веры, как есть. Давайте посмотрим. У нас 1.05 конверсия в звонок. Посмотрите, у нас уже выручка за год 80 миллионов. Чистая прибыль 14,5%. На 34% мы повысили нашу чистую прибыль, просто увеличив конверсию в звонок. Вот таким образом очень здорово и очень легко найти такие точки. Но финансовая модель – это инструмент, который должен быть постоянно под рукой. То есть вот эти вот места, которые стоит чуть пошевелить, и они дают такой, такой эффект, они постоянно смещаются. Ага, здесь поработали, надо вот здесь поработать. Здесь поработали, нужно в другое место смотреть. То есть эта история постоянная как, в принципе, и весь управленческий учет в целом. Давайте посмотрим такую ситуацию. Вот у нас начальная модель наша, да, Игорь и Вера. Игорь у нас с Верой работают в одном кабинете. Ну и, как оно часто бывает, у них там закрутился роман. И вдруг они поссорились, Вера там начинает устраивать скандалы, Игорь в общем, совсем не думает о работе, что-то случилось, они постоянно, в общем, в своих отношениях начинают, в своих отношениях находятся. И Игорь немного отвлекся, ну и у него упала конверсия в звонок. Он не занимается сайтом на полпроцента всего лишь. Давайте посмотрим. Вот из-за того, что Игорь с Верой поссорились, мы потеряли 4,85 миллионов выручки, и у нас чистая прибыль упала на 16%. То есть эти показатели влияют и в одну сторону, и в другую. И вся вот эта вот история, она, это место, которое нужно постоянно контролировать. То есть нашли вот этот показатель, ага, можно поставить его в свой контроль. Смотрим, что у нас случилось. Если есть, есть какие-то аномалии, мы идем копать, смотрим, что же там произошло. Части в случае, если вдруг у нас есть несколько направлений, считать по проектам, это прям вот. Второе, что стоит сделать, то есть посмотреть свои общие расходы, если все в порядке, а здесь вот на примере все в порядке, это интернет-магазин по продаже спортпита, товаров для фитнеса, и есть еще курсы по фитнесу, тоже реальный кейс. У них хорошая рентабельность по чистой прибыли, в целом хорошие показатели. В принципе, можно как бы дальше и не смотреть, казалось бы, да. Давайте мы разберем по направлению. В целом они довольно связанные, да, и идем прямо сверху вниз. Понятно, что в таблице много показателей, мы идем для простоты самый верх. Посмотрите, вот у нас выручка одинаковая для простоты сравнения, да. Себестоимость интернет-магазина при этом 4 миллиона. И в итоге он нас на не знаю, 16-4%. Это маловато. При этом, вот напишите, пожалуйста, в чате, вот у вас отчет по направлению деятельность. Да? Какое бы решение на основании вот этих данных вы приняли бы. Если дальше идти, посмотреть постоянные расходы, у нас 50 тысяч рублей в интернет магазин при этом 10 в курсах по фитнесу. Казалось бы, можно оставить только курсы, и сосредоточиться только на них. У них хорошая маржинальность, у них маленькие постоянные расходы, не нужно постоянно за этим смотреть, меньше рисков в случае там, различных форс-мажоров и так далее и тому подобное. Но при этом, что интернет-магазин – это входные ворота для курсов по фитнесу, что курсы по фитнесу – это входные ворота для интернет-магазина. В данном случае посмотреть на себестоимость – Посмотреть, что там случилось с расходами. Может быть, нужно поменять какие-то договоры с поставщиками, может быть, нужно попросить скидку, может быть, нужно найти других поставщиков. То есть в, это, в этом случае вот это вот решение у нас позволило снизить расходы по себестоимости, да, у нас более выровнялось вот это состояние по двум направлениям. Вот так вот в совокупности считать, если есть разные, особенно там диаметрально разные направления, Могут да, э, Эта информация может быть ошибочной, может быть одно направление, постоянно генерировать убытки, жить за счет других. Если есть несколько, всегда разделяйте на проекты. Единственное, что вот здесь я даю полностью разбивку до конца, вплоть до чистой прибыли, как правило, направление делятся до маржинальной прибыли, да, до постоянных расходов. Бывают ситуации, когда это прям совсем отдельные бизнесы, просто вот. В сумме они а в холдинге но лучше смотреть выше да то есть каким образом отрабатывает само направление что оно генерирует каким образом можно повлиять на расходы вот еще пример это большой бизнес здесь можно делить таким образом три отчета это лесозаготовки, лесопереработка того, что заготовили, и строительство. Но при этом это три разные компании в холдинге, У них у каждого свои люди, свои территории и свои, свои бюджеты. Напишите, пожалуйста, в чате, что вы видите. Какое из этих направлений, вот, допустим, у нас есть рентабельность по чистой прибыли, у нас есть показатели маржинальности операционной. Посмотрите, пожалуйста, вот, что бы вы сделали, видя вот такой отчет. При том, что в итоге у нас рентабельность по чистой прибыли 32%. Рентабельность по операционной 41% почти. В принципе, это ничего для российского бизнеса. И для этого, для этого типа бизнеса это хороший показатель. Но если вот так разложить, получается немножко другая картина. Напишите, пожалуйста, в чате, какое бы вы решение приняли. У нас вообще вот этот кейс... Это была ситуация, конец 2014 года, начало 2015. То есть у нас на носу был строительный кризис. И вот в таком состоянии мы подошли, собственно, к началу этого кризиса. И все, что мы сделали тогда, когда мы приняли решение о том, чтобы вот эту часть со строительством закрыть полностью. И на тот момент, вот когда мы разложили по направлениям, когда мы посчитали полностью все показатели, это спасло в целом весь холдинг, потому что как раз тогда грянул кризис 2015 года, у нас строительство фактически у всех конкурентов упало, и со своей рентабельностью по чистой прибыли мы бы не вытащили, несмотря на то, что строительство использовало ресурсы там, предыдущих компаний. Мы это вытащили. Так, давайте посмотрим дальше. Это стройка. Здесь три контракта. Каждый из них это промежуточные этапы, каждый из них длительная история. Какой бы контракт вы здесь закрывали бы в первую очередь? У нас есть контракт один, контракт два, контракт три. В целом у них тоже показатели для стройки неплохие. Напишите, пожалуйста, какой бы из этих контрактов вы бы оставили, какой бы из этих контрактов в первую очередь нужно было закрывать. У нас есть три вида выручки. 250 миллионов, 150 и 100. У нас есть себестоимость. В среднем маржинальность одинаковая. Да, и операционная рентабельность. Вот смотрите, пожалуйста, есть у вас какие-то вопросы? Может быть, вот, увидя такой отчет, вы, какое бы решение вы приняли? Когда а, в стройке вообще такая история, а, с ней очень важно отслеживать сроки. Каждый месяц, когда затягиваются сроки, каждый месяц вот эти постоянные расходы. Вот Игорь хочет второй контракт закрыть. Может быть, есть другие вопросы, другие варианты. А, в стройке ну, 3,5 миллиона постоянных расходов – это много, да? вот, например, для второго контракта. И Каждый месяц, когда идет задержка со сроками, эти постоянные расходы сжирают чистую прибыль просто на глаза. Если брать вот эту сторону с такими проектами, с длительными, крайне важно отслеживать постоянные расходы. И вот у нас есть, например, маржинальная прибыль 35 миллионов, если брать третий контракт. И в третьем контракте постоянные расходы семь с половиной. Во-первых, их почесать, да, посмотреть, а что там за семь с половиной миллионов постоянных расходов по контракту. Откуда такие постоянные расходы, с чего они там вообще взялись. Да? Ну и при этом посмотреть, насколько быстро мы можем его закрыть. С такими постоянными расходами вот эта вот чистая прибыль 20 миллионов сожрется очень быстро. С другой стороны, посмотрите, у нас есть первый и второй контракт. Тригер правильно заметил. У второго контракта переменные расходы ровно такие же, как у первого, 37 миллионов с половиной. Но при этом выручка у второго на 100 миллионов меньше. То есть вот здесь прям наглядно видно в сумме, да, вот итоговая колонка, она такой информации в целом не дает, куда нам смотреть. Ну, расходы и расходы. Но операционная рентабельность 36%. Ну, ничего, для стройки вообще довольно здорово. Но при этом посмотреть, а что у нас случилось с постоянными расходами в третьем, откуда такая стоимость, да, и что у нас случилось с переменными расходами во втором контракте, почему они такие же, как в первом, и почему они э, при этом, выручка совсем другая, у нас себестоимость даже ниже, откуда взялись такие переменные расходы, вопрос. Либо это вопрос перераспределения этих расходов, либо это вопрос именно вот в их наличии, насколько они необходимы, да, то есть здесь решение принимается гораздо более точно гораздо лучше отследить потом. Ну и последний пример – это производство рыбы, выращивание, это рыбхоз. То, что выращивается рыба, потом чистится пруд, грунт поставляется на озеленение. И, соответственно, на этом же пруду есть база отдыха. Люди приезжают, отдыхать. База отдыха, конечно, хорошо. Услуги вообще – это хорошая история. С грунтом немного похуже, но в целом, неплохо, да, 27 миллионов за год с 65, а вот с выращиванием история вообще в принципе довольно напряженная, потому что это живой товар, рыба бывает гибнет, бывает засуха, бывает жара, с этим вообще в принципе сложно бороться. Вот у меня такой вопрос к вам, вы у меня тут много предпринимателей, есть финансисты, есть бухгалтеры, напишите, пожалуйста, что бы вы сделали с направлением выращивания, закрывали бы вы его в принципе, или, или что-то может быть поменяли бы, где-то посмотрели, какое бы вы решение приняли. Если с грунтом и с базой все хорошо, то с выращиванием вопрос, да? и это при том, что это здесь э, отчет по хорошему году. Бывает, что выращивание тогда выходило и в минус, не раз и не два, потому что были несколько, был как раз 2010 год, была жара, была засуха. Напишите, пожалуйста, в чате, чтобы вы, какое бы решение вы приняли. Хотя в целом итоговые показатели хорошие. У нас 52% маржинальность, у нас операционная рентабельность 50%. Да? У нас такая же, в целом очень мало э, сопутствующих расходов, да? небольшая сумма. Да, большой налог на прибыль, но в целом для такой выручки ничего. 40% рентабельность по чистой прибыли для российского бизнеса вот в этом году, это прям, можно сказать, мечта. Елена пишет, если его закрыть, умрет направление грунт, а там чистая прибыль. Да, совершенно верно. Бывает, что держим даже нерентабельные, даже направление, которое гоняет убытки, из-за того, что оно является входными воротами для остальных. Грунт у нас производит, собственно, рыба. И качество грунта именно из-за рыбы такое База отдыха, соответственно, люди приезжают, в том числе и на рыбалку. Закрыть такое направление означает закрыть фактически остальные. Поэтому все правильно, Елена пишет, посмотреть возможности снижения расхода и посмотреть себе стороны. Совершенно верно. Может быть, посмотреть, где можно закупать там, мальков в другом месте. Или снова пересмотреть переменные расходы, 5,5 миллионов. Да, работать над снижением расходов. У меня есть клиент. Это IT-компания, у них есть в холдинге дочка, которая генерирует убытки просто постоянно из-за того, что они занимаются только разработкой. Они не реализуют, они разрабатывают вот эту сырую часть, и только ее. Но при этом и закрыть его означает закрытие остальные направления чисто из-за того, что они дают базу для того, чтобы создавать итоговый большой продукт. Не напишет. Детально разобрать выращивание, что с рынком, насколько редкий товар. Да, совершенно верно. Все правильно. Вот эти все примеры говорят о том, что в общем и целом сводно смотреть хорошо, но если есть направления, если есть проектные работы, если есть разные клиенты, да, разные контракты, лучше смотреть в том числе и в общем, конечно, и в разрезе этих контрактов. Здесь можно найти как раз те точки, где можно пошевелить расходы, где можно их сократить, таким образом повлиять на прибыль. Кстати, эту же историю можно через финансовую модель тоже посчитать. Я думаю, что мы сейчас немножко встряхнемся, да? Немножко по, сейчас мы будем решать кейс, и я жду от вас прям большого, большой активности, потому что сейчас я вам представлю компанию, я вам представлю отчетность, которую мы собрали на основе данных компаний, вам нужно будет принимать решение. То есть вы будете сейчас предпринимателями, которыми сейчас вот э, демонстрируют, ну, примерно так это и происходит. Э, итоговую отчетность я подсвечу какие-то отдельные моменты. Ваша задача принимать решения. Пожалуйста, не стесняйтесь, пишем в чате, комментируем. Очень важно, вот, чем больше вы сейчас общаетесь, тем лучше вся эта информация для вас будет понятна. Итак, собрались? Вы играете за Игоря. У Игоря у нас производственная компания. Есть производство, есть услуги. Длинный цикл 2-3 месяца и несколько направлений. Направлений 5. Мы продаем юридическим лицам, мы продаем нашу продукцию физическим лицам. У нас есть несколько каналов продаж. Итак, начальные наши данные. У нас есть куча разных каналов по деньгам у нас есть банк, банковские выписки, у нас есть касса, у нас есть деквайринг, у нас есть кредит на сайте, у нас вообще есть кредит в целом, у нас есть умердрафт, факторинг куча всего. У нас есть выручка, при этом мы забываем периодически закрывать документы сделками, у нас есть клиенты, физлицы компании, у нас вот в течение трех месяцев мы отдаем наш, нашу продукцию. Мы не знаем, какая у нас себестоимость – какая точка безубыточности, в принципе, за этим финансисты нужны. Да? Постоянные расходы непонятны, вроде что-то есть, деньги на счету есть и ладно. Кто кому сколько должен, неизвестно, про прибыль вообще молчу. Итак, мы собрали первую отчетность, давайте посмотрим. Напомню, вы играете за Игоря. У нас есть данные по, за 4 месяца в динамике. Это данные по движению денежных средств. Мы здесь видим Зеленая колонка – это сколько денег поступило от клиентов. Красная колонка – это какие расходы по операционной деятельности мы понесли. Мы видим, что в пятом месяце у нас был большой провал. Мы видим, что мы получили 9,4 миллиона, но при этом 11,6 потратили. Вопрос, контролируемая это была история или нет, неизвестно. Поскольку денежный поток у нас не управляем, одно дело, когда это была какая-то массовая плановая закупка, хорошая цена, мы специально закупились и надолго. Другое дело, когда речь идет о том, что у нас денежный поток неконтролируемый, мы просто что-то тратим, чтобы потом, ну, как обычно, день в карете, будет пешком, да. Дальше. Это вторая часть по денежным средствам, это сальдо по операционной деятельности, которое говорит о том, насколько хорошо предприниматель или человек ответственный за это управляет своими финансами. Вот напишите, пожалуйста, в чат, на данный момент мы сейчас про деньги закончим говорить, дальше пойдем в прибыль. У нас есть положительные сальды по операционной деятельности, это значит, что у нас доход, наши доходы по расчетному счету, наше поступление превышает наше выбытие. И мая у нас провалилась на 2 миллиона. При этом, то есть мы потратили больше, чем нам на расчетный счет, ну, на в принципе, денег поступило, да, в общем и целом, по всем счетам. И последний месяц, последний показатель последнего месяца, это самый главный, самая большая аномалия – это возвраты покупателям. У нас на 619 тысяч выросла эта статья, было гораздо меньше. Сейчас мы в прошлом месяце вернули 619 тысяч нашим покупателям. Вот у вас отчет по деньгам. Какие? Может быть, вопросы какие-то возникают у вас. Может быть, решение какое-то созрело. Да, что бы вы на основании этих данных, вы сейчас собрали. Вот у вас есть сводный отчет. Да. Вот такая информация сейчас, самое главное, которая из этого отчета следует. Какое бы решение вы приняли. Может быть, вы пошли бы, например, посмотреть, что же там за расходы были в мае. Почему мы потратили такую сумму. Была ли она плановая? Сколько вообще, в принципе, это был форс-мажор или это была плановая закупка? Может быть, еще какие-то решения у вас есть? Напишите, пожалуйста, в чате. Сейчас у нас с небольшой задержкой, но в целом должно быть быстро. Я напомню, что здесь вот так вот выглядит наш слайд. В целом у нас снижается эта история, хотя сезонности здесь, вот именно в этих четырех месяцах, нет. У нас есть эм, вот эта вся с четвертого по седьмой месяц, это должна быть ровная, хорошая, свободная пора, да. В целом должны быть нормальные поступления. Вот посмотрите, есть какие-то вопросы, я отвечу, пожалуйста, это от реальный кейс. Разобрать расходы детально ты не пишет, правильно. Почему так увеличил возраст верно? Пойти в отдел продаж, да, что случилось? Почему так было? Денег было изначально, ну, 2 миллиона в целом. Вообще, вы, вообще знаете, когда сводится ДДС, отчет о движении денег постоянно, от месяца к месяцу, где-то к концу третьего, начала четвертого, как правило, появляется вот это вот ощущение суммы, которая должна быть на конец месяца на расчетном счету, чтобы не было кассового разрыва, да, вот ну, в общем порядке, да, без форс-мажоров. Здесь это примерно там... 4-5 миллионов такая сумма. Она должна, в принципе, быть на счету, чтобы не было вот этого состояния постоянного залазивания в вывертрафт Здесь было 2 миллиона. Так, Евгений пишет, почему спад по выручке? В общем, да, в целом согласна. Спад по выручке прям очевиден, да, что случилось. Анализ расходов, да. Посмотреть все выбытие денежных средств, может дивидендов, ну, в целом, да, здесь э, это общий денежный поток, но там и в примерно такой же график, на самом деле. Почему спад по выручке? Да, в целом все правильно. Видите, насколько наглядно это все. Собрали отчет, посмотрели в динамике. Одно дело, когда мы один отчет собрали, ну, вот, допустим, апрель у нас 14 миллионов поступило, 12,5, ну, хорошо, да? А уже если сравнить динамику уже собрать несколько месяцев регулярно в одной паре. В одной паре я имею в виду, когда и доходы, и расходы, вот мы определили статьи и четко по ним собираем статистику. Не пляшем, что сегодня это один расход, потом это другой расход. Мы собираем четко эти данные. Когда это от месяца к месяцу происходит, качество решения гораздо выше. И в принципе, вот эти аномалии, которые стоит просмотреть, что случилось, да, они гораздо более видно, они прямо в глаза бросаются, да? что случилось, почему у нас такой вниз падение, что у нас случилось с мае, почему у нас вот здесь вот возвраты покупать, почему вообще 700 тысяч вернули покупателям, может быть, отдел продаж плохо работает, может, у нас вообще менеджеры с покупателями ругаются, да? что случилось, это повод туда сходить, в принципе. Давайте посмотрим, что у нас с прибылью. Похоже, что сроки не исполнялись. Да, хороший ответ. Мы сейчас к этому придем. Итак, пойдем в прибыль посмотрим. Да, что у нас случилось за этот период с чистой прибылью, с выручкой? У нас здесь снова те же 4 месяца. И вот такая история с выручкой, с чистой прибылью. Ну, сразу, если вдруг вопросы. Это, конечно, не кассовый метод, это метод начисления. Про кассовый чуть попозже скажу. Итак, у нас здесь... 5, 3, 9 и 7,5 миллионов – это выручка. И чистая прибыль у нас, ну, вначале совсем грустно, сейчас более-менее. Давайте посмотрим, что бы можно было с этим сделать. Может быть, вопросы какие-то у вас есть. По, по, по выручке, может быть, по чистой прибыли, да? вот что случилось у нас. Так, закупка была непрямая, производственных расходов. Да, да, совершенно верно. Это повод посмотреть уже, пойти и дальше покопаться, что же у нас случилось. Ну, давайте здесь посмотрим, что у нас случилось с чистой прибыли, например. Она у нас была 2,8 миллионов, стала 1,6 миллионов. Давайте разберем. Это факторный анализ. Факторный анализ означает, что конкретно у нас повлияло на этот показатель. То есть здесь у нас внизу подписано, что выручка у нас повлияла отрицательно, да, у нас упала выручка. Остальные расходы в целом более-менее, но ну, коммерческие подросли, 84 тысячи у нас отрицательно повлияли. Это значит, что повод сходите посмотреть, почему у нас выручка на 1,3 миллиона упала, но при этом коммерческие расходы выросли. Что такое случилось? Как-то у нас вообще в принципе отдел продаж, кажется, недорабатывает, да. Давайте посмотрим, что у нас случилось с выручкой. У же основной фактор, который повлиял на выручку, похоже, что купили оборудование, снизилось нет, не купили. Итак, давайте посмотрим, что у нас случилось с выручкой. У нас есть пять направлений, и то, что зеленое, это положительный эффект, то, что у нас красное и с минусом, это отрицательный эффект. Это значит, что два направления у нас молодцы. А три направления у нас аутсайдеры, да? То есть просто выручка упала. Ну, ну, упала. Ну, пойдем посмотрим. Ну, может быть, у людей денег нет, да, как у нас принято говорить. Ну, кризис, ну, денег нет. Тем более здесь продукция не первый спрос совсем, и не второй, и не третий. Но здесь есть повод прямой посмотреть, что у нас случилось с тремя направлениями. В одном у нас провис минус 1,4 миллиона. Во втором у нас провис минус полтора. То есть если в совокупности, совокупности посмотреть, да, мы потеряли 1,3. А если посмотреть по направлениям, то мы потеряли гораздо больше, потому что другие подросли и таким образом эту ситуацию скорректировали. Но при этом у нас из, из пяти направлений провисли три в тот месяц, когда они в принципе должны были вообще-то расти. Да, это прям прямой повод пойти в отдел продаж и спросить, а что это? Давайте посмотрим дальше. Точка безубыточности – это та сумма, на которую мы должны, в принципе, заработать за месяц, чтобы выйти в ноль. И в целом здесь вот график говорит о том, что управлять мы, наверное, расходами не очень-то умеем, да? В принципе из-за того, что он пляжет. В целом вот это вот расстояние между выручкой и нижней частью уровня точку безубыточности. чем больше это расстояние, тем больше у нас запас, так скажем, прочности, да. Тем меньше у нас рисков вообще уйти в убытки. Точку безупыточности важно знать. Чем меньше точка безупыточности, тем... Ну не то чтобы чем меньше она, а чем больше вот это расстояние, тем лучше мы в принципе отрабатываем. Ну и давайте посмотрим завершающую часть. Это по нашим активам, пассивам. Это те же месяца. И точнее, баланс у нас составляется на дату, то есть это на, на последний месяц. Вот такое вот у нас состояние активов. Ну, здесь я думаю, что видно огромный кусок пирога в виде запасов. Скажу факультативно, что как раз... Часть из этих запасов в том мае -то и была куплена. Прочая дебиторская задолженность больше всего ван с поставщикам, дебюторка клиентская, необоротное наше имущество, оборудование, ну и запасы денег на наших счетах и в кассе. Вот посмотрите, у нас вот такая история: да? 33 миллиона запасов 68% от всех активов. Это может быть, может быть легко, нормальная ситуация. Для некоторых производств такое количество запасов – это нормально. В случае, если производству это необходимо, в случае, если учет оборачиваемости запасов. Прочая дебиторка – это аванс поставщикам. Для некоторых производств это нормально. Но в целом правильный вопрос сейчас нам задают. Почему так много? Давайте еще посмотрим. У нас же есть активы, это то имущество, которое у нас есть. Но есть еще и пассивы, это то, за чей счет у нас это имущество появилось. Ну, давайте посмотрим, за чей счет у нас такое количество запасов. Здесь явно видно, за чей счет у нас это счастье есть. Да? Это авансы наших покупателей. 35 миллионов, это 80% наших пассивов. Да, есть кредит, да, есть э, кредиторка поставщиков – поставщикам не настолько большая, да, есть часть прочей, но при этом основная львиная доля – это авансов. Если у вас какие-то комментарии, может быть, мнения какие-то по поводу в целом того, что я сейчас рассказала про деньги? Хорошо, да, мы выяснили, что нам нужно сходить в наш отдел продаж выяснили, выяснить, что у нас случилось, и в наш отдел закупок, да, притом… Плюс к этому есть еще отчет о прибылях убытков. Мы его посмотрели, что у нас выручка просела. И, наверное, верили, что стоит сходить в отдел продаж и посмотреть, что же у них там случилось. И при всем при этом, кроме этой информации, как правило, мы получаем только это. И все. А теперь у нас есть еще данные о том, что у нас вот столько авансов от наших покупателей и вот столько запасов. Честно говоря, как финансист могу сказать, что ситуация довольно угрожающая. То есть если вот эти вот все ребята, 82% на 35 миллионов рублей, вдруг попросят вернуть их авансы, так быстро вот эти запасы, я говорю сразу, учитывая особенность компании, то есть это не продукт, это не какой-то ходовой товар, так быстро вот эти запасы продать куда-то и превратить это все в деньги не получится. Соответственно, ситуация на самом деле не самая хорошая. Мы набираем огромное количество денег от покупателей, затариваем склад, но при этом наши заказы не отдаем. Поэтому, может быть, у вас есть какие-то предложения? Запасы уравнивают авансы. Не критично, авансы уже оторваны. Для похода в отдел продаж надо понимать, как наши затраты будут влиять на выручку. Ну, это следует из всех собранных отчетов, да, совершенно верно. Бизнес живет за счет авансов, рискованно, правильно. Но здесь в целом, я согласна, я сейчас не разворачиваю вам в общем и целом всю информацию о том, что покопаться, да, что из этого состоит, можно залезть в авансы. И, в принципе, нужно залезть в авансы, посмотреть оборачиваемость, да? посмотреть, каким образом, как, из, как, из чего эти авансы состоят. Может быть, часть какую-то мы получили вчера, и это, в отделе, и это, в принципе, в порядке вещей. А может быть, из этих 34 миллионов, там, тысячи просрочены уже авансы, люди уже давно ждут. Да? Ситуация, это, в принципе, вопрос, скажем так, вот эта вся ситуация, это повод пойти и посмотреть, а нормально ли там все. А хорошо ли это все? Вот, Игорь, я сейчас, я думаю, отвечаю на ваш вопрос. Вы знаете, кредит это не всегда плохо. Кредит может быть хорошим, классным, взрывным финансовым рычагом. Но, скажем так, вот эта вся ситуация, это повод посмотреть и проверить, а все ли управляемое, вообще оно управляемое, насколько вот эти запасы, которые вот здесь вот на 33 миллиона. Насколько есть повод? Насколько они качественные? Насколько это все, может быть, там не ликвиды целая куча? Может быть, что-то стоит списать, может быть, что-то куплено в три да? Это повод посмотреть, походить оборачиваемость запасов. Это повод посмотреть оборачиваемость нашей дебиторки, нашей кредиторки. Да? Каким образом, как быстро мы ее оборачиваем. Если у нас просрочка, есть ли угроза, да? что вот эти вот части из этих авансов у нас уже, в принципе, превращается в просрочку. Но здесь мы нарастили производство, сейчас ситуация гораздо лучше гораздо спокойнее выглядит. Здесь был перерыв в производстве из-за того, что налаживался производственный процесс, и из-за этого получилось задаренные склады и часть этих авансов оказалась именно просроченной. Вот, поэтому это как раз был тот момент и та ситуация, когда нужно пойти в производство, нужно покопать, нужно рассмотреть и распределить на части, что из этого угрожающая история, а что плановая история, и принять какие-то управленческие решения. Но это был именно тот момент, когда нужно именно уже идти и проверять. Давайте посмотрим, что вы пишете. Материал наоборачивается, совершенно верно. Аванс – это тоже кредит. Правильно, такой же кредит. Если мы говорим, что аванс могут затребовать, значит, кредит. При таких отношений с рынком опасно. Но в целом, вы знаете, если какие-то, я видела, кто-то спрашивал, есть какие-то нормы по распределению этих цифр. Знаете, для каждого бизнеса свои нормы. В целом это все индивидуальная история, как и в целом управленческий учет. Это индивидуальная история. То есть для этого, например, бизнес – тут длинный цикл сделки. Бывает там 6 месяцев цикл сделки, бывает 3-4 цикла сделки. То есть такая затаренная склада, такое количество авансов, там, средний чек больше 600 тысяч. То есть в целом это нормальная история. Это повод посмотреть, и это, исто... это часть, которую нужно постоянно контролировать. То есть для этого бизнеса такое количество авансов и такое количество запасов на складе это окей. Но это... Та часть, которую нужно постоянно держать, в которой нужно постоянно держать руку на пульсе. Допустим, вы используете какие-то сервисы управленческого учета, или ведете в Excel, или... у меня даже есть человек, который ведет на бумаге, Ну, неважно. Это Главное, что вот эти все показатели для вас, для конкретно этого бизнеса, ключевые. Если это были бы услуги, например, про запасы вообще об этом не говорили, там, в принципе, как правило, это несущественное количество, то для этого бизнеса это важный показатель. Значит, мы его выводим на главный свой экран и постоянно за ним следим. Что с ним случилось, стоит ли там обратить на это пристальное повышенное внимание и вообще в принципе какие показатели для бизнеса нам нужны, определяет именно вот такая Сводка трех отчетов, да, общая сводная часть управленческого учета, то есть просто по деньгам. Вы не увидите вот этого количества авансов, вы просто увидите поступление от покупателя. Черт узнает, это даст доплата, это предоплата, это вообще что? Это просто вот поступление. Да, если мы уже берем эту часть под контроль, имеет смысл распределить уже даже в ДДС вот эту часть поступления от покупателей, это вообще разделить на две части, доплата и предоплата, да, и видеть. Мы снова наращиваем вот эту часть, получаем вторую части денег. Так, требования покупателей не так опасны, как требования банка работать с рынком. Ну, в целом это все считается, да. Есть, есть финансовый рычаг в виде там, кредитных средств, есть финансовый рычаг в виде авансов покупателей. В целом это что та история, что вот эта история, она не должна она должна быть управляемой, да? то есть она не должна быть такой вот аврального режима. Если мы берем кредит, мы просчитываем вообще, зачем мы его берем, например, берем на покупку оборудования, это логично, такой долгосрочный, там, с низкой ставкой, частично субсидированный, это окей. Если мы берем, там, часть авансов, значит, мы управляем этими авансами. Вся, все вот эти вот части контроля, да, точки контроля определяем для себя самое главное и контролируем их. Это самое важное. Нет, понимаете, в этой части, вообще, в принципе, в части управленческого учета нет правильно, неправильно, точно правильно и точно неправильно. Но в целом здесь для каждого бизнеса своя история. Например, у меня есть клиент, кстати, это тоже лесники, ему нормально получать 15 миллионов рублей в год. Вот в целом ему нормально, он не хочет расти. У него нет управленческого учета, он у меня на бухгалтерском обслуживании. Он ведет свой управленческий учет в блокноте. Вот у него есть блокнот, он там записывает свои деньги. Он не берет э, никаких кредитов, у него нет долгов. Он работает только по предоплате. Он э, рассчитывается со своими там, рабочими, кто ему заготавливает лес, и с прочими расходами сразу. Ну, то есть тут же. Вот они, он получил деньги, он сразу рассчитывается. Ему, в принципе, вот это все достаточно. Ему не нужно собирать вот эти три отчета. Но если он задумает расти, если он решит, что он теперь будет большим, лесоперерабатывающим комплексом, от управленческого учета не уйти. Вот эта вся структура со всех сторон, контроль, вот все 365, она ему все равно понадобится. То есть я не могу сказать, что управленческий учет прям нужен всем. Но вот, вот вам наглядная ситуация. Он у него есть, такой маленький, кассовым способом как раз тот самый кассовый метод, но он у него есть, да, он его считает сам в своем блокноте, и это окей, ему хорошо, у него большая, огромная, можно сказать, маржинальность, она ему прощает какие-то возможные ошибки, принятие решений, управленческие ошибки, да, но при этом захоти он вырасти, может быть, ему не хватит там, этих 15 миллионов в год, уже такого, таких прощений не будет, уже там совсем другая цена ошибки управленческого учета. Игорь пишет, важно не спешивать инвестиционный контур производства. Да, верно. Если рынок, погуляв, может заработать возврат аванса, то брать инвестиционный кредит подписать себе смертный приговор. Ну, все, любое такое решение должно быть просчитано. Вот не просто мы хотим. Вот мы сейчас придумали, вот нам надо. Вообще, в принципе, с инвестиционной штукой инвестиционный кредит может быть, Пользу и может быть хорошо, но тогда, когда он просчитан полностью, включая производство, да? а каким образом то, что мы купили, мы будем потом превращать в деньги, успеет ли наше производство, насколько оно современно и в принципе может нарастить такие обороты и за сколько мы вообще такие вложения отобьем потом, то есть вся вот эта вот история, чем больше у нас средств, тем больше у нас риски, чем больше цена управленческой ошибки, тем точнее и больше, обширнее должно быть такое решение просчитано. Если он не думает, ну да, вот есть человеку действительно достаточно, он не хочет. Вот ему хватит, вот ему тетрадки, его хватает. Если у тебя более двух человек, он мятно их... Вы знаете, вот контролируют, у него несколько бригад и контролируют, все хорошо, все получается. Это, в принципе, для наглядности здесь приведено, размер кредиторской задолженности, в том числе авансов и размер дебиторки, ну, здесь действительно стоило над этой поработать, над этим вопросом, стоило распределить на угрожающую историю и плановую историю. В целом, наращивание производства здесь и добавление дополнительной смены очень хорошо здесь помогло в данном случае. Ну, и давайте как раз по поводу команды, раз уж мы поговорили про, про людей, что здесь можно сказать. Моя любимая метрика – это выручка на сотрудник. Я сейчас про нее подробнее расскажу. По поводу вездесущих TPI. Ну, у меня есть хороший пример. Как раз в декабрь только прошлого года у топов был единственный показатель, который добавлял к их зарплате, и это и беда. Ну, Кто-то называет операционная прибыль. В принципе, это прибыль до вычета налогов амортизация процентов по кредиту и амортизации. Ну и все, и беда, и беда. Процент от нее они получали дополнительно к своим, собственно, обычным зарплатам. Ну и что-то, ну, конец года, нужно же как-то пора яхту покупать. В общем, нагнали очень большое количество выручки, Соответственно, ебеда тоже выросла, потому что там никаких аномалий не было. Получили все свои прекрасные премии, купили яхты. В конечном счете оказалось, что на следующий квартал компания попала просто в жесткий кассовый разрыв. Ну, потому что мы продали с огромной отсрочкой платежа. Потому что у нас выручка получилась, мы все продали, но клиенты заплатят нам примерно в следующем году. Вот такая история, это про то, что один показатель – это плохо. Про то, что если здесь у нас есть KPI в виде EBD, значит, нам нужно смотреть что-то еще, например, дебиторскую задолженность. Да? То есть какая-то часть либо мы смотрим все в совокупности, либо мы, эм, так скажем, мотивируем другими способами и другими. У меня есть клиент, например, который платит принципиально только зарплату и ненавидит вообще, в принципе, эту аббревиатуру KPI. Это тоже решение. В принципе, он э, за то, чтобы мотивировать командным духом, различными там, мероприятиями и всем таким подобным. В принципе, это тоже решение, и на его примере его бизнеса это действительно хорошо работает. Это все к тому, что один показатель все равно плохо. Если у человека всего один, одна точка куда бить, то остальные могут при этом провисать, если они просто падает. С нефинансовым показателем такая же история, чуть попозже расскажу, про профильный, это вот про каждый бизнес в отдельности. То есть, например, если вот здесь вот у нас такая вот история с клиентом, стоит, наверное, посмотреть дополнительный отчет разработать для сбора дебиторской задолженности, для контроля над авансами, да, посмотреть, что у нас со складом происходит, добавить сюда какой-то отчет, да, мотиватор, чтобы, в принципе, производство было заинтересовано в том, чтобы растить свои обороты, а не просто работать за склад. Да? Логично, на мой взгляд. Ну и оптимизация. Я, в принципе, человек ленивый. И если что-то можно сделать автоматически, я за то, чтобы сделать это автоматически. То же самое и в отношении сотрудников. Если можно, подключить нейросети, автоматизировать такой процесс, там, упростить отчет, потому что человек его собирает там, два часа из-за того, что вот в том месте очень сложно собрать показатели. Вообще, в принципе, управленческий учет, прежде чем собрать какую-то часть, какой-то показатель, что-то сделать, нужно обязательно вопрос задать себе, зачем и какие одной. Решения должны быть приняты. Например, часто случается история, когда сотрудники там, тратят огромное количество времени, собирают отчет, который, в принципе, неинформативен, на, на его основании не принимаются никакие решения. Просто вот отчет. Ну, вот отчет и, и отчет. Его каждый месяц там, под дверь подсовывают, ну и хорошо собрали, и ладно. Но люди при этом потратили огромное количество там, средств. Ну и в части там, работы с первичными документами, работы с покупателям по закрытию. У нас давно уже внедряется электронный документооборот. Это серьезно ускоряет вообще в принципе процессы. У нас работают прекрасные нейросети по распознаванию первички. Есть уже хороший опыт, в том числе мой личный. Поэтому все что если процесс уже есть, если процесс налажен, его можно и нужно автоматизировать, если такие способы есть для него. Да? Это классно работает. И классно это при этом работает в случае, если у вас подход в вашем управленческом учете. Это у меня такой подход, это сближение бухгалтерского и управленческого. Это когда часть бухгалтерских данных преобразуется в данные для управленческого учета. Я часто его использую, но для этого бухгалтерия должна работать как часы. То есть вся вот эта первичка, реализации покупателям поступление от поставщиков, все это должно быть буквально там в момент, то есть у вас пришел товар, у вас уже есть накладная, она уже у вас есть. Вот когда это до такой степени налажено, бухгалтерский учет вполне способен быть базой для управленческого. И это действительно работает. Для малого бизнеса, на мой взгляд, сейчас это единственное решение, потому что держать отдельный финансовый отдел для того, чтобы делать второй пункт управленческого учета, просто в силу того, что вот у нас такой вот российский бизнес, ну, нельзя у нас сейчас э, на все 100% прям мало у кого из малого бизнеса получается их прям вот продублировать полностью. Если есть какие-то там расходы, которые не подходят под бухгалтерский учет, там, под правила, не могут быть приняты, это все можно дополнительно э, сведениями учесть, да, но в целом, если основная масса у нас есть в бухгалтерии, круто, если можно ее адаптировать, упростить и таким образом ускорить получение управленческих данных, а здесь чем быстрее получаются эти данные, тем более качественные решения, когда у нас отчет о движении денег нашего Мария Ивановна из первого примера собрала вот сейчас к 24 декабря, но как бы за ноябрь уже, наверное, поздно что-то там смотреть, но что-то там случилось, уже тут зарплата на нас уже как бы смысла, наверное, нет в этом. Давайте посмотрим по метрикам. Это сервис по поводу вообще тема Управленческий учет и бухгалтерский учет – это вечный холивар, это вечный спор финансистов. Я предлагаю сейчас, в принципе, не погружаться в эту тему, но в целом есть такой подход, и он работает, на самом деле работает. Они не равны, принципы другие, цели другие, но можно часть базы бухгалтерского адаптировать. Это возможно. Итак, Бухгалтерский, я не говорю, что бухгалтерский учет, это управленческий учет, но адаптировать информацию можно. Ну, давайте, это вечная дискуссия. У вас на скрине это Мое дело финансы, это демо-модель. У них вот здесь вот есть отчет о прибылях-убитках. Выше есть как раз не финансовые показатели, есть выручка план-факт есть количество сотрудников. У нас 10 менеджеров, и здесь даже в плане у них 10 уборщиц, 50 тысяч на каждого менеджера, просто вот, чтобы за каждым менеджером стоял уборщик и за ним убирал. Ну, в общем, хорошо, что это только план, в факте уборщиц столько не оказалось, в итоге у нас 10 человек менеджеров и выручка, да? а В целом подход к метрике выручка на сотрудника еще считает прибыльный сотрудник сотрудника следующий, все это дело должно расти. Да? Если он растет, все хорошо. Если у вас было 2 человека и выручка 300 тысяч рублей, если вы наняли еще 8, а выручка 300 тысяч рублей, значит, что-то не так. Да? Здесь подход ровно такой. В целом, даже уборщица влияет на выручку. Да, не только у нас отдел продаж, как принято, влияет на итоговый результат, а все остальные просто на хлебники. Но на самом деле каждый сотрудник влияет. Вот вам пример. Недавно прихожу в обычный продуктовый магазин, как раз по уборщице. Но там такое количество, грязь, такое количество грязи, что не хочется купить ровно вообще ничего. Вот совсем. Вообще ничего. Вот, пожалуйста, я ушла. Ни одной покупки я там не сделала. Ровно по этой причине. Никакой другой абсолютно не было. По поводу показателей. Вот я, в принципе, здесь сделала небольшой график на основании этих данных. Это выручка на сотрудника. У нас 10 сотрудников всегда, в обычном примере. Ну и в целом растет. Да? Единственное, что у нас в феврале и марте на 10 тысяч пониже. Ну, здесь можно покопать, можно, в принципе, оставить. А вот по сравнению с маем и апрелем у нас на 100 тысяч упало. Если это управляемая история, там пришел какой-то новый сотрудник, в курс дела, окей. Если нет, но ну, стоит посмотреть, что случилось, считать, например, прибыль на сотрудника. Ну и следующие показатели индивидуальные, да, для каждого бизнеса они свои. Например, вот по лесу у нас был постоянный показатель перед носом: это себестоимость заготовки на метр кубический, затрат на вывозку этой древесины на метр кубический. Пока все было в сумме, все хорошо, в общем и целом никаких вопросов не возникало, у нас был средний, примерно такие показатели. Но тут добавился объект, мы обычно пилили в Московскую область, это Кострома. И бригада уехала туда, в том числе и водители. И вдруг у нас общий показатель просто кратно вырос, что случилось. Хотя плечо там тоже самое, никакой разницы особо нет. Просто катастрофический вырос показатель, что там... Очень существенно случилось. Мы взяли человека, добавили, поставили... Учет топлива на каждую машину поставили отдельного человека, но все это дело считать автоматически. Выяснилось, что водители ну, здесь рядом с домом, вроде особо неудобно, а там в стране никто не видит, начальника нет. Просто безбожно сливали свою солярку, продавали ее, в общем, кому, кому только они ее не продавали. В общем, история вот ну, как раз вопрос за отслеживанием этого показателя в динамике. История кончилась тем, что ко мне пришел один из водителей с тетрадкой. Говорит, Саша, ну вот посмотри, я же все записал, я же столько не сливал. Я сливал меньше, вы мне неправильно посчитали. Я слил на 10 литров меньше, чем вы мне посчитали. Но так не сходится, давай как-нибудь сверимся, сколько я слил, а сколько не слил. Это все к тому, что вот такие вот, я не могу сказать, что это не финансовый показатель, это индивидуальный показатель да, для каждого бизнеса, но все вот эти вот перегибы по ним очень наглядно показывают, что что-то не так, что-то случилось, и дают повод за ними посмотреть. Ну и это тоже скрин из «Мое дело финансы. Здесь вот как раз те самые не финансовые показатели, здесь есть трафик, есть звонки, есть процент от трафика. В целом, по факту, он небольшой, да, ну, сильно не, не меняется. Но при этом у нас меняется показатель по, по рентабельности, по EBITDA, да, у нас проценты скачет. Давайте посмотрим. Вот может скакать самый финансовый показатель, а может быть он поводом посмотреть в остальное, Отслеживаем, у нас есть показатели в динамике, мы видим разницу. У нас, в принципе, адекватная ожидаемая ситуация. Давайте посмотрим. Здесь, например, в примере в январе себестоимость 1,4 миллиона. Да? Но при этом в феврале 450, а потом у нас снова 1,6, а потом 530. При этом у нас показатель конверсии в целом одинаковый. Но как бы это в целом повод посмотреть, что же у нас такое случилось, с себестоимостью и почему она у нас в принципе нестабильна и плану как бы совсем не соответствует да? давайте объединю управленческий учет это инструмент для принятия решений чем более обширный он, тем более точный он, тем более точные это и решение, то есть это система который позволяет принимать решения на основе точных данных, прогнозировать их результат, или сами решения, и последствия этих решений. Также с его помощью можно взять под контроль целый бизнес или его отдельные участки. Да? Здорово, если это полный контакт, да? но с чего-то надо начинать. Как правило, начинают с денег. Потом это идет прибыль, потом уже идет имущество, активы, задолженность. Да. Вот если есть желание, да, если есть потребность с чего-то начинать, сейчас у дело, есть прекрасная акция, это 15% на их сервис и 15% скидка еще на, их, на внедрение этого сервиса. Акция действует для новых клиентов. Я думаю, что сейчас в чат скину ссылку, тоже можете переходить, ознакомливаться здесь по qr коду Вы можете тоже по ссылке перейти и посмотреть на сервис, посмотреть, как он работает, протестировать. Там есть хорошая данная модель и пообщаться с представителями. У них есть еще демонстрация. Можете посмотреть, каким образом это работает. У мое дела два контура. Это деньги и это прибыль. Собственно, первое, с чего стоит начинать. Да? Если у вас есть сейчас какие-то вопросы, я думаю, что пора их написать в чат. Мы посмотрим. Сейчас почитаем. Так. По поводу управленческого учета бухгалтерского. Знаете, хочу сказать, что... Если бы у нас в России бизнесу не требовалось бы рисовать бухгалтерский учет по снижение налогов, он бы, наверное, был управленческим, целым. Потому что как бухгалтер и главный бухгалтер с довольно длинным сроком, могу сказать, что опытом, могу сказать, что основная эта цель бухгалтерского учета, если прям в учебник идти смотреть, это предоставление информации для собственников, не для контролирующих органов, не для налоговой, не для государства, а для собственников. И оперативный учет в бухгалтерском тоже есть, да. И управленческие показатели, аналитика, это все есть. Просто в наших реалиях бухгалтерский учет сейчас преобразовался вот как раз в предоставление информации для банков, предоставление информации для контролирующих органов для налоговой, и его тесно увязывают с налоговым, да, там есть контрольные взаимоотношения, соотношения, по которым нельзя, ну, особо никуда не шагнешь. Плюс у бухгалтерского учета есть свои особенности, это критерии да, по значит, учету. Документов, например, учета операций. Какие-то документы вы не сможете принять в бухгалтерском учете, потому что они не соответствуют да, там, установленным правилам. Это первичное отличие, в принципе, бухгалтерского и управленческого. Но изначально, если изначальная его цель... Это не предоставлять информацию для контролеров, как часто тут пишут, а предоставлять информацию для собственника. Просто он превратился в то, что бухгалтерская отчетность у нас там раз в год собирается, мало бизнеса освободили от того, чтобы сделать даже нижеквартально, и получается, что бухгалтерский учет безнадежно отстал, сильно устарел и совсем в целом не актуален. Но это не значит, что какую то его часть, какой-то его контур, Нельзя адаптировать под управленческий. Я поясню. Для меня это такая тема из-за того, что у меня есть клиенты, которые и на бухгалтерском аутсорсинге, и которых я веду как финансист. Поэтому я уверена в части, в качестве бухгалтерского учета. Да? Поэтому мне проще, например, тот же движение денежных средств, тот же отчет. Взять и адаптировать под то, чтобы его потом собрать. Например, в бухгалтерском, там, я веду бухгалтерию в 1 мои помощники ведут в 1 И каждую статью, она в принципе, если клиент даже там, на общей системе, ее можно адаптировать под статью управленческого учета. В конечном счете у меня получается, есть такой отчет, оборотно-сердовая ведомость по счету, в котором собирается первичная информация для отчета о движении денежных средств. Ничего здесь такого нет. Да, у нас есть дополнительные контуры, которые мы где-то собираем. Но вот эта часть ⁇ это бухгалтерия. Она абсолютно адаптирована под то, чтобы собрать и просто путем копирования и переноса информации взять, где-то автоматически, где-то нет, где-то вручную, но взять и перенести. То есть мне не нужно эту выписку по новой через фильтр прогонять. У меня стоит помощник, у которого есть список статей затрат. Статье движения денежных средств, согласованных по управленческому учету, я на бухгалтерскую часть, обычную бухгалтерскую выписку, просто распределяю по ним. Таким образом я этот контур забираю. То есть мне не нужно потом по новой это все дело прогонять, я просто переношу за 10 минут с одного места в другое место. Также, например, по направлению у меня распределены затраты там, у некоторых клиентов. Для кого-то это вообще неприменимо, для кого-то нужно прям отдельный контур управленческого учета. А для кого-то вот так вот это работает. Так, давайте посмотрим. Госкто без арестований. Ну, гособоронзаказ, это, конечно, отдельная история. Ничего не хочу сказать. Но в целом, я думаю, что я довольно много сказала на эту тему. Про наши российские реалии и тому такое прочее. Поэтому, да, действительно, нужно разделять, понимать, что для чего делается, что мы можем адаптировать, а что-то вообще никак, вот совсем просто не соответствует ничему никому, поэтому мы берем отдельную всю нашу базу и отдельно просто берем и строим отдельный контр управленческого учета, независимое от бухгалтерского. Все бывает. Рецепты готовы и есть. Рецепты на что? Ну, в целом, про адаптацию я сказала по поводу снижения налогов. Ну, да, да, мы какую-то налоговую часть переносим, какую-то мы адаптируем. Но я за простоту, да, можно, конечно, взять целиком, прям весь контур, отдельно это все абстрагировать и сделать. Это тоже имеет место быть, это актуально, особенно для компании, у кого бухгалтер сидит где-то отдельно, что-то считает, раз в год выдает налог, да, который нужно заплатить, считает какую-то зарплату. Но есть часть клиентов, у которых либо какую то сфера выделена, либо какая-то часть абсолютно вот можно адаптировать под управленческим счет. такие клиенты есть. Часто это бывает в торговле, часто это бывает даже в производстве. Да, гособоронзаказ – это, в принципе, довольно отдельная история для нашего, для нашего российских реалий. Поэтому здесь действительно стоит. Какие отчеты, когда смотреть, например? Ну, в целом, триада отчетов – это стандартное да, движение денежных средств, это отчеты о прибылях и убытках, это баланс классно, если эта триада собирается ежемесячно, лучше там число где-то к пятому месяцу, если можно это все вместе в совокупности посмотреть. Плюс к этой классической триаде то все это верхний уровень трех отчет. Потом уже в зависимости от того, В зависимости от того, какие особенности у каждого бизнеса, у нас есть э, возможности сделать дополнительный отчет. Например, это операционный отчет по отделу продаж, это отчет, по, э, там, например, по запасам, по складу, по дебиторской задолженности. То есть мы уже спускаемся ниже, смотрим, а как? Вот для бизнеса на примере очень важно смотреть, где за запасы. У нас будет есть операционный отчет, отчет по складу. У нас есть операционный отчет по производству, мы за ним следим, Операционный отчет по дебиторке, кредиторке. Конкретно вот с этим бизнесом, который был на примере, был еще отчет, лист учета сделок. То есть это отдельно каждый проект постоянно был учтен. Да? И вот в этом листе учета сделок дополнительно еще были ключевые клиенты, которые мы смотрели не просто в рамках, да, мы смотрели еще и маржинальность, другие нам важные показатели конкретно по каждой сделке, потому что ну, очень отличались индивидуальной была история. То есть это все вот первый уровень и дальше ниже. Есть какие-то показатели, которые важно смотреть каждый день. Обычно это относится к деньгам каким-то или к ключевым моментам, например, нам нужно следить вот там. Погашение задолженности по какому-то клиенту. Они выводятся отдельно, за ними смотрим, допустим, каждый день или раз в неделю. В целом иерархия вот такая. Классическая триада и поехали вниз. Как вести себя с НДС? Ну, смотрите. И как читать? По поводу читать. В целом, общий принцип, есть показатели, которым есть нормативы, это обычная ликвидность, оборачиваемость. Да? Оборачиваемость – это показатель для конкретного бизнеса. Здесь мы устанавливаем свои цифры, есть и по ликвидности, есть нормативы, они, в принципе, есть в открытом поиске, да, в открытом доступе. Что касается остального, остальной части, то мы смотрим на аномалии. В первую очередь мы смотрим на то, что превышает. Мы смотрим на динамику, мы собираем управленческие отчеты одинаковые с одним и тем же подходом, то есть есть у нас вот эта статья, это вот такие вот расходы, значит, на все эти месяцы такие же расходы, и мы анализируем вот эти вот перегибы, да, аномалии, что у нас случилось, вот, например, в предыдущем примере по в демо -версии «Мое, «Мое дело» там как раз себестоимость гуляет просто вверх-вниз, вверх-вниз, стоит туда зайти посмотреть, да? Вот таким образом, что бросается в глаза, почему у нас вот этот показатель превысил. Или до этого мы с вами смотрели общий пример, сами принимали решение, ага, у нас там что-то у нас 4 месяца, а у нас выручка падает, значит пойдем смотреть. Что у нас, почему поступление от покупателей падает, почему у нас выручка по направлению просела, и что с ними случилось. Что касается НДС, здесь очень сильно зависит от того, есть у вас внешнеэкономическая деятельность или нет. Если внешнеэкономическая деятельность есть, управлять такой историей проще. Вообще, это тема как бы отдельного, довольно большая тема, что делать с НДС. Но это все про деньги. Это все про НДС, как правило, подтягивается после того, как вы берете под контроль движение денежных средств и... Дебиторку, кредиторку. Тогда, когда вы можете управлять историей с покупателями, когда вы можете управлять отношениями с поставщиками на основании данных отчетов. То есть вы знаете, ага, у нас заканчивается сентябрь, у нас теперь появляется большой большая сумма НДС к выплате, да. что нам нужно сделать, ага, мы можем отправить там, нам скоро закупать, мы можем закупить не 1 10 числа, мы можем закупить сейчас товар, получить авансовый счет фактору, уменьшить свой НДС, это все про управление деньгами в первую очередь, и вообще про контр-управленческого учета, ну, в плане импорта здесь история с таможней, здесь есть возможность иметь такой актив в качестве таможенного НДС, это тоже снова про деньги. То есть в первую очередь вот это вот все контуры учета, в триаде отчета нужно взять под контроль. А потом уже после этого оно вытекает. То есть если вы знаете, что у вас с деньгами происходит, вы можете НДС таким образом контролировать. Но с НДС нужна идеальная бухгалтерия. Если у вас общая система или если вы каким-то причинам вынуждены платить МДС или хотите это делать, бухгалтерия должна на, на тучу, просто пульс держать над этим МДС постоянно. Для этого нужны постоянные, как, тот самый оперативный бухгалтерский учет, в том числе и по сделкам. Нужно постоянное закрытие документов прямо очень быстро. Чем быстрее это будет, тем точнее будет информация, тем меньше будет ситуации, когда бухгалтер звонит 25 числа и говорит, не надо полтора миллиона, мы сегодня платим НДС. Многие считают по прибыли на основе отбитого НДС, но в целом это все система, вот мы посчитали только деньги. Там вот как раз там НДС тоже есть, в том числе. Ну давайте посчитаем деньги. Вроде ничего хорошо. Потом мы посчитали прибыль. Прибыль мы очищаем от НДС всегда, и расходы мы тоже очищаем от НДС. Потом мы смотрим активы, да, и смотрим, что у нас случилось. Вообще НДС у нас может быть как в активе как раз тот самый таможенный, так может быть в кредиторской задолженности. Это все про совокупность. Когда она появляется, тогда появляется ощущение контроля что у вас, в принципе, бизнес под контролем, вы понимаете, что происходит. Даже если что-то случилось, оно постоянно случается, вы знаете, что с этим делать, вы умеете это контролировать. Вот тогда это действительно, действительно тот самый бизнес, который можно решать. Можно уже думать, что делать с МДС, можно уже докручивать остальные моменты, но это тогда, и как раз тогда появляется планирование, появляется полностью планирование. Прибыли и планирование по направлениям появляется, и планирование денежных в том числе. Тогда бизнес под контролем, тогда уже бизнес в безопасности, когда вы контролируете все а, ключевые показатели, да, когда собственный капитал у вас растет. Вот. Если есть какие-то еще вопросы, буду рада на них ответить. По поводу читать отчеты, в целом э, вот это вот большое количество данных, когда это самый большой отчет, когда это очень много показателей, ну, бывает сложно, особенно на первых порах. Определите для себя самые главные, за ними наблюдайте, да, контролируйте. Ну, смысла нет вывести, вот прям забить в Google все ключевые показатели, вывести их в общую кучу и все, и сидеть за ними смотреть. И глаза разбегаются, и вот здесь надо смотреть, здесь провисло, а что это значит, а вот это вот что-то там, а хорошо это или плохо, а вот здесь вот ничего не понятно. Определите где-то вот 5-7 показателей ключевых для вашего бизнеса и за ними наблюдайте. Вот, в принципе, это начальная база, этого достаточно будет. Потом уже будет понятно, ага, вот здесь у меня все хорошо, но пора бы вот за этим посмотреть, да, и это будет важно. Вы меняете показатель на другой, например, оборачиваемость на одну оборачиваемость, на другую оборачиваемость или еще что-то, да, или какие-то личные показатели разработаете, вот как, например, себестоимость вывозки на метр кубический, для вас это будет важно. В целом, это вся история, вот, для бизнеса более управляемый. То есть управленческий учет, в отличие от того самого несчастного бухгалтерского, это все-таки про ваши правила, про то, как вы диктуете, как вы считаете. Да, есть общий установленный принцип. Да. Деньги мы собираем кассовым методом, там, отчет о прибылях и убытках, как правило, там 99% собирается начисленным и не неинформативно. Вот это мы собираем так, очищаем от НДС, отчет о прибылях и убытках. Иногда бывает правильно считать и так и так, то есть собирать отчет о прибылях и убытках, и отдельно очищать его от НДС, смотреть и так и так. Иногда некоторым бизнесам это может быть полезно. Вот. Но в целом есть вот эти вот ключевые правила, но остальное диктуете вы им. Как вы распределяете расходы? Кто-то распределяет на переменные, там, постоянные, кто-то на административные, там, производственные, производственные, коммерческие. Это все нет, как правильно. Вот, ну, нет. Есть, как вот вы решили, вот для вас вот такой вариант, такой способ, такой метод подходит. Он правильный, потому что он говорит вам правду, он не искажает информацию и он точный. Все, этого достаточно. Вы определяете свои показатели так, как вы это считаете. Единственное, что если будут какие-то дополнительные инвесторы, которым нужна будет именно эта ваша управленческая отчетность, классно, если она будет понятна и для них. Вот. Есть качество обратной связи. А. Диктует малый бизнес, очень сомнительный свои. Ну, в целом речь это скорее про квалификацию предпринимателей, да? Про уровень финансовой грамотности предпринимателей, да, он сейчас низкий, Но на самом деле тенденция классная. Вот В том числе у мое дело, есть курс по обучению предпринимателей. Да, Какая-то минимальная история, все-таки ну, стоит пройти. Не просто вот выдумывать конечно, очень часто будут и кассовый метод, и начисленный метод, все это в одной куче, конечно, все это не информативно. Поэтому я отдельно и сказала, что очень важно, чтобы отчеты говорили правду и не искажали информацию на основании них. Ведь они не просто отчеты, что вот они красивые отчеты, вот у нас есть таблички, мы зачем-то их собираем. Они нужны именно для того, чтобы принимать качественные управленческие решения. Где учиться очень много разных курсов, очень много разных курсов для предпринимателей. Учитесь там, где понятно. Там, где вам просто, там, где э, вы понимаете, что говорят, а не сидите, разбираете, там вот эту вот рентабельность, а вот, это вот Вам, в принципе, как предпринимателю, достаточно вот этих вот нескольких базовых ступеней, да? они должны быть для того, чтобы. И даже если у вас будет финансист, чтобы вы говорили на одном языке, чтобы вы понимали друг друга. И чтобы вы понимали, если вдруг финансист неквалифицированный, как оказался, да, или какие-то вещи он вам советует, ну, совсем вам. Вот эта вот часть базы все-таки должна быть, на мой взгляд, у каждого предпринимателя. Но учиться нужно там, где вам комфортно. Если обучение не заходит, оно не подойдет. Как исключить фактор директора, не посчитав последствия, вытаскивая деньги из бизнеса? Стравить управленческий учет. Это лечится, если это возможно излечить, давайте честно. Если это возможно излечить, такая история лечится только полной информацией вашего собственника о том, что в бизнесе происходит. Вы берете финансовую модель, собираете и показываете, вот столько, делаете отдельный коэффициент финансовой модели, и это дивиденды собственника, прям отдельный. У вас там написано, что вот такой, вы этим коэффициентом, как я вам до этого в примере показывала, можете, можете играть, да, регулировать, что случится, если он заберет столько, а что случится, если он заберет вот столько. И таким образом, когда вот эта вся красота становится красной, наглядно видно, каким образом вот такие вот дивиденды, такой бесконтрольный вывод влияет на компанию. Это работает. В некоторых случаях не работает ничего. Вот советую уволить собственника, но бывают случаи, когда планомерно собственник вредит своему же бизнесу. Ну, если он хочет это делать, если у него есть вся информация о том, что он делает, что вы здесь делаете? Ничего. Вот как раз авторский курс вам сбросили. Так. Ну... В целом, я думаю, все. Если есть какие-то вопросы, вы можете написать их в чате, мне потом передадут, может быть, ну или приходите на следующий вебинары. Мне было очень приятно общаться, здорово, что вы были такими активными, писали в чате, что мы вместе принимали решения. Я очень надеюсь, очень, что наш вот этот вебинар отложится, что у вас в новом году появится... Управленческий учет. Вы возьмете свои бизнесы, бизнесы своих клиентов, поможете им заработать больше, найдете те самые ресурсы бизнеса. Все у вас будет хорошо. Спасибо большое. Мое дело ⁇ финансы. Сервис, который покажет, что происходит в финансах компании. Формирование отчета ДДС. Отчет о движении денежных средств позволит получить полную информацию об операциях в разрезе любых статей по расчетным счетам, кассам и другим источникам денежных средств. Вкладка ⁇ Платежный календарь ⁇ во вкладке «Платежи» в отчете ДДС можно увидеть фактические и запланированные платежи. Это позволит избежать кассового разрыва и принять правильное решение. При помощи шаблона можно запланировать постоянные платежи сразу на год всего одной операцией. Отчет о прибылях и убытках позволит увидеть, сколько вы реально зарабатываете методом начисления в момент возникновения обязательства, без привязки ко времени оплаты. Вы настраиваете статьи под свой бизнес и получаете реальные показатели. Финансовая модель – позволит спрогнозировать результаты бизнеса. Меняя расчетные показатели, например, цена, количество, доля, трафик, можно увидеть, как меняется прибыль и фактическое поступление денег. При планировании вы можете выбрать способ расчета доходов и расходов, например, от рабочих часов, подписок или продаж в штуках. Можно сделать статьи расчетными или зависимыми от других статей, а также получить различные финансовые и расчетные показатели. И, конечно, определить свою точку безубыточности. Автоматизация поступления данных. Данные подгружаются напрямую из бухгалтерии «Мое дело» или 1С с заранее выбранной вами частотой. При помощи правил, которые нужно установить один раз, сервис автоматически будет разносить данные по статьям в отчете ПИУ и ДДС. Также вы можете подгружать данные из таблиц Excel, настраивая шаблоны для однотипных таблиц. И, конечно, любую информацию можно ввести в сервис руками. Контролируйте доходы и расходы. Не допускайте кассовых разрывов. Считайте прибыль правильно. Найдите свои точки роста. Узнайте, наконец, сколько зарабатывает ваша компания. Попробуйте сервис «Мое дело. Финансы» бесплатно в течение 14 дней. Сейчас ваш бизнес занимает лидирующие позиции на рынке. Скажите, а с чего все начиналось? Ну? А дальше? Что же было дальше? А дальше? А дальше я встретил ее. Она ставит мои интересы превыше всего. Она готова помогать мне в любое время дня и ночи, с удовольствием. Она вдохновляет меня на победы. Ну кто же она